Открытая бета-версия теперь доступна на Xbox One для West of Dead. West of Dead – это стильный шутер с использованием тактического прикрытия и вокального голоса Рона Перлмана, бывшего актера Хеллбоя. Перлману озвучка игр отнюдь не в новинку. Культовая фраза War". – War never changes. Fallout принадлежит именно ему. Место действия происходит в мрачном чистилище Дикого Запада 1888 года, полном греха, проклятия Виндига и ведьм. Западная обстановка на самом деле – это постоянно меняющийся мир. West of Dead игрок перемирит на себя ботинки у Уильяма Мейсона. Смесь Колбоя, Нежити, сверхъестественного шерифа и частично призрачного гонщика Марвел. Мертвый стрелок пробуждается в чистилище. Этот хаотично переменчивый и безумный мир складывается из воспоминаний, верований и историй случайных прохожих. Когда мертвец вдруг оживает, он помнит только некую фигуру в черном, что запускает цепь загадочных событий. Не помня о том, как вы сюда попали, вы теперь позволяете своим ружьям говорить, когда вы ищете ответы на приключения, которые может иметь мифические последствия. Да, вам напрочь отбила память, но зато вы бодро расправляетесь с врагами на Диком Западе. Ваш герой решает проверить свои навыки в деле, а заодно понять, для чего его разбудили. Вы будете стрелять и уворачиваться от пули грязи подземного мира. Перестрелки наполнены зрелищами и позволяют вам использовать декорации в ваших интересов. например использовать столы для укрытия или делать выстрелы в стену, от которой пули будут рикошетить врага. Вы станете этаким охотником за головами нежити и хранителем подземного мира, будете следить за тем, чтобы духи нежити совершали предписанное путешествие на восток и в загробную жизнь. Это великолепная игра с классным и быстрым темпом, где вы можете использовать окружение в своих интересах. Кроме того, что может быть интересней, чем управлять стрелком нежити с пылающим черепом и голосом Рона Перлмана. По крайней мере, это выглядит весело, не так ли? Визуальный стиль комиксов приятен для глаз, основная концепция звучит круто, а сочетание голоса Рона Перлмана и бойца с огненным черепом чертовски заманчиво. Кроме того, вот еще одна приятная новость, вы можете перейти в игру прямо сейчас, если хотите. Открыта бета-версия, работающая на Xbox One до 25 ноября. Ссылку на бета-версию я ставлю внизу под видео. А вот полный запуск игры запланирован на 2020 год. Год и будет охватывать Xbox One, PlayStation, Nintendo Switch и ПК. Он будет доступен через Xbox Game Pass, что всегда является плюсом. Мы обязательно сообщим вам, когда будет объявлена дата выхода полноценной версии Rise of Dead. Оставайтесь с нами и следите за новыми видео, ведь все интересное и захватывающее на канале Я Геймер.